Двадцатый век Фокс представляет. Производство Шмербек, Фильм-Продукшн и Фокс Интернешнл Продукшнс Германия.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 Ау! Гадость! Какая гадость! Мы правда это сделаем? Я правда это сделаю! Давай быстрее! Как же от неё воняет! Фоткайся, чувак! Давай! Готово? Валим! Быстро, быстро! Ну и вой! Сюда, сюда! За мной! Эй! Стоять! Стоять, я сказал! А ну, стойте! Раза. Я думал, тут сразу жирные и неповоротливые!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 Чувак, зацени! Смотри сейчас! Чувак, ты это видел? Ой. У нас Ой. тут небольшая Ой. проблема. Почему? Что случилось? Это замок. Вот, видишь, я не понимаю, откуда он мог взяться.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 Приветствуем! А меня зовут Финн. А вместе мы. Пранкстер, Пранкстер ТВ! TV! У нас новый круглосуточный да. челлендж. Этот санаторий пользуется дурной славой, он пустует с самой Пятой мировой войны. Спятый, считается, значит. что здесь вводятся привидения. Ах, Только не <с начинай, Бетти. Давайте свалим все в кучу. Мне понадобится помощь с генератором. Блин, висят целую тону! Мы привезли с собой целую гору камер!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 Не могу, серьезно! Оп. Слыхали? Паранормальная активность народ! Серьезно, что это было? О -о -о -о. Дыши главы, Вы что время а, не я Вы ненормальные. У нас быстрая смена кадров! Ты этим не пользуешься?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 При нацистах здесь был легочный санаторий с баней-купальней. Могу устроить экскурсию. То есть для туберкулезников? Это потрясающе! Тео! Впечатляет, правда? Класс! Атмосферно! Одно окно закладится были придурки! Видите? Раз, два! Надо будет прибрать за собой. Пошли. Берегите голову, осторожно. Не споткнись за дверь.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 Что, Чарли, тяжелее, чем таскать камеру? Помог бы лучше. Обязательно спускаться в подвал? Какое угол эхо. Эх. Духи ходят тихо. Зелененьких человечков видел уже? <звук> Куда ведут эти туннели? Тео, все корпуса соединены переходами. Ясно. Чарли, стой!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 Марли, перестань. Не надо нам было сюда Марли, не говори глупостей. Нет. Не существует никаких я же тебе проклятий и тем более призраков. Существует. Это, это все... Я предупреждала, что так и это будет. Это все Это выдум... Женщина, которую видела я, которую видела Бетти. Может, это пациентка номер 106? Может быть. Почему мы раньше об этом не подумали? Может, нам лучше... <звы> Туберкулезных в народе называли мотыльками. Они <звы> сгорали от болезней, как...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 А ты не мог поделиться с нами этой информацией до того, как мы все сюда притащились? Вы прекрасно сами могли об этом узнать. Нужно было всего лишь разузнать копейки. Ты, в придешь, как ты, мог, Это ты Не финаман. надо меня сейчас на всем дорог! этом. Знаете, возможно, она чего-то хочет от нас. Но возможно.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 Не может быть <связи> Всё. Всё. Всё. телефоны пропали. Я знаю, с тобой поступили ужасно. И я понимаю.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 Найдем способ вызвать подмогу! Какой? Мы должны... Что за счет? А где замок? Что? Где замок? Он... Так не бывает. Ч ⁇ рт. Финда... Давай вернемся за твоими путями. давай, ну, давай, давай. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда. Финда.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 Да. Боже, что тут произошло? Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Дерьмо! Постой, я зажгу ракету! Времени, мало! Бежим! Бежим! Я Бежим! Я не могу так быстро! Не отставай! Сюда, сюда! Я не могу так быстро! Сюда! За мной! Где их черти носят? Похоже, у нас есть победитель!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 Где твой грёбаный телефон? Чёрт! Где твой грёбаный телефон?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 Это Тео. О, черт! Зачем ты стоишь тут в темноте? Что? Она стоит таким позади. Не понимаю. Что с тобой?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 Да ладно? Совсем ничего? Черт! Бетя?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 Нужно собрать все издекарты. Нужно обязательно просмотреть весь отснятый материал. Хочу домой. Так, хорошо. Что тут?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 И что дальше? Нам нужно наружу. Что, зачем идем? Что случилось? Байти, идем. Идем. И где здесь выход? Дверь посередине. Выход из положения. Все будет хорошо. У тебя кровь?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 выиграла и куда мне бежать куда чего ты хочешь Хочешь доказать? Ну что? Фадреса. ты справишься.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 Я тут не про одно окно не забыл. <Стургий> Очень хорошо. Отскребу тебя от земли. Эй! Нет, нет, нет! Ах ты! Ума... <Стургий> Сука!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 Фильм дублирован компанией Pride Production по заказу капеллы «Фильм» в 2019 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбальченко. Звукорежиссер Алексей Калемась.